всем добрый день с вами канал компании радио тема видео у нас сегодня как совместить между собой портативные радиостанции Итак так мы имеем несколько радиостанций это у нас ай радио 110 ай радио 668 и альфа 80 у ай радио 110 8 каналов у 668 199 и у Альфа-80 у нас 16 каналов памяти. На каждом канале запрограммирована определенная частота. Также радиостанции различаются по следующим типам. Айрадио-110 у нас непрограммируемая. Альфа-80 у нас программируется с компьютера. И Айрадио-668 имеет ручной вот частоты. Для начала нам необходимо узнать диапазон работы радиостанции. Это можно сделать несколькими способами. С помощью компьютера и специального кабеля программирования. С помощью такого прибора, как частотомер. И с помощью функции сканирования у радиостанции. Для начала давайте попробуем воспользоваться частотомером. Вот у нас есть такой прибор марки Suricom. Он уже готов к использованию. Включаем радиостанцию и нажимаем на радиостанции на передачу, прибор отображает у нас частоту этой радиостанции и субкода, субкода как мы видим не стоят, частота у нас 446,006 это ПМР диапазон. Если у вас нет частотомера вы можете воспользоваться кабелем программирования и считать записанные частоты с вашей радиостанции, а также записать новые. Давайте считаем частоту с радиостанции АЛЬФА-80. Включаем радиостанцию и нажимаем читать. Здесь мы видим 16 каналов с указанием чистоты. Как мы видим, первые 8 каналов у нас под ЛПД-диапазон, и вторые 8 каналов это ПМР-диапазон. После того как мы сочетали с радиостанцией Альфа 80, наши частоты и мы знаем частоты радиостанции. Айрадио 110 -е. мы можем проверить, будет ли, будут ли они работать между собой. Для этого выставляем на 9 канал, альфа 80, -ю. а здесь у нас первый канал. Нажимаем, индикация передачи у нас работает. То же самое в обратную сторону. Если у вас под рукой нет ни частотометра, ни компьютера с кабелем программирования, но есть радиостанция с функцией сканирования частот, в нашем случае это iRadio 668, вы можете провести следующие манипуляции. На одной радиостанции мы зажимаем клавишу передач. На второй радиостанции нам необходимо включить сканирование. Радиостанции желательно развести подальше друг от друга во избежание ложных остановок сканера. Как только сканирование остановится, на радиостанции отобразится рабочая частота первой радиостанции. Введя ее, вы сможете обеспечить связь между этими радиостанциями. Индикация загорелась, это первый ЛПД канал.